Какие могут быть причины того, что люди иногда начинают говорить не то, что хотели сказать, Это совершенно какие-либо отчитки, описки. Я думаю, ни для кого не секрет концепция Фрейда о сознательном и бессознательном. Дело в том, что наши недоговоренные фразы, словосочетания, какие-то замещенные либо вытесненные воспоминания, фразы, слова, эмоции, мысли, чувства заменяют одно слово на другое. Здесь, например, оговорки. Они могут появляться из-за того, что не закончено какое-либо действие, событие, история, забытые психотравмирующие факторы, которые человек не хочет вспоминать, либо те действия, фразы и эмоции, которые человеку не понравились когда-либо, и он старается их избегать. Также это могут быть скрытые желания, стремления что-либо получить, либо наоборот, чего-то избежать и стараться с этим не встречаться лицом к лицу. Если данная тема вам интересна более детально, Пожалуйста, комменты, лайки. Буду делать больше контента для вас.